Сереж, а, а ты молока купил? Нет, не пил. Что не пил? Молока купил. А что это вообще такое? Серёжа, молоко купил. Слушай.